Валентина Варимировна Терешкова была российско-советским космонавтом. Валентина родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области РФСР-СССР. Она была первой в мире женщина-космонавт, поэтому она была удостоена звания Герой Советского Союза. С 15-го года она занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. Она выполнила 90 прыжков. Она влюбилась в спорт и полет. Так, после первых успешных полетов советских космонавтов у Гагарина и так далее, она хотела запустить в космос женщину-космонавта. Это была комическая гонка. Политики хотели запустить женщины в космосе, и также не знали, выживет ли организм женщины в космосе. Это был эксперимент. Терешкова, первая женщина в космосе, но в Антонии также единственная женщина, которая совершила космическое путешествие самостоятельно. Она была вибрана из пяти других женщин из-за ее красноречия и ее способность продвигать советскую жизнь и идеологию. Конечно, любые женщины могут стать героем Советского Союза, но Валентина стала настоящим героем. У нее было качество настоящей советского женщины ценного качества. Немного истории. На момент назначения Трешковой пилотом Вестока 6 она была 10 лет младше, чем Гордон Копол, самый молодой из американских астронатов. Она стала очень известной и успешной. она стала ученым и тренированным для будущих поколений российских космонавтов. Сейчас она работает в доме. Она очень трудолюбила. Ее повтыки служит примером для всех. Женщин, дети, для всех русских людей. Валентина Владимировна Трешкова – настоящий герой.